Всем привет, вы на канале Rock'n'Roll, меня зовут Глеб. И в этом видео мы послушаем гитару, выполненную целиком из массива. Это гитара Mayton, модель S60. Не будем ни тянуть ни секунды, приступаем сразу к обзору. Для начала давайте вкратце познакомимся с австралийским брендом по производству гитар Мэйтон. История компании начинает свой путь с 1946 года, где в небольшой мастерской, которая расположилась в стареньком гараже на заднем дворе дома, Билл Мейтон приступил к производству первой гитары Мэйтон. И кто бы мог подумать, что из небольшой мастерской гитары бренда Мейтон станут одними из самых популярных и востребованных инструментов по всему миру. На сегодняшний день в компании работает 70 человек, и она остается полностью семейным делом семейной компании. Ну а если же посмотреть на внушительный список профессиональных музыкантов, которые сочиняют, исполняют свои хиты на гитарах сомнений сомнение величии этого бренда совсем не остается. Кстати, само название фирмы Мэйтон произошло от симбиоза двух слов. «Мэй» — это фамилия основателя компании, и «Тон» означает как… ну вы сами уже догадались. Вот так и получилось название тон. Конечно, о компании Мейтон можно говорить часами, да и есть о чем поболтать на самом деле, история длинная. Но что по внешнему виду? Давайте разбираться. Голова грифа выполнена максимально аккуратно, но при этом без изысков. По центру головы красуется логотип Мейтон. Никакой окантовки по грифу и голове нет, все выполнено сдержано, просто. С обратной стороны грифа ничего не нарисовали, поэтому остается восхищаться лишь текстурой дерева, а оно Дерево. В модели S60 смотрится просто шикарно. Инкрустация ладов сделана пурпурными дотиками, достаточно большие, 6 мм. По краям корпуса проходит черная элегантная окантовка. Розетка оформлена кольцами из сапели. Рядом черный пикгард в виде капли. Отделка инструмента матовая. Я не знаю, как эта гитара выглядит на видео, но вживую она просто бесподобна. Вопросов к классическому дизайну у меня нет. Напротив, этот инструмент приковывает внимание не ярким, пестрым дизайном, а своим звуком. И что самое важное, своими характеристиками. А тут есть что обсудить. Погнали. Гриф. Это цельный кусок клипсинского, клипсинского квисленского клена, Цельного куска клипсинского... Цельного куста... Гриф. Цельный кусок клипсинского клена. Подробно об этом расскажу в разделе «Фишки гитары», не сейчас. Накладка на гриф аванкол, Верх — массив ситхинской ели. Обечайка и задняя дека — все тот же квинсленский клен. Квинсленский клен. Какой-то, короче, клен. Да-да, эта гитара сделана полностью из массива. Представитель массивных. Верхние верхней и нижней порожки — кость. Самая натуральная вроде слоновья. Бридж, как и накладка на гриф также сделаны из аванкола, а вот на задней стороне нас интересуют колочечки, а колочечки здесь фирмы Grover Rotomatic. Ход у них плавненький, 18 к 1. Что значит циферки 18 к 1? Это ход колочка, он максимально плавный и максимально точный. Это позволит настроить гитару идеально, и плюс строй они не теряют. Хорошие, качественные колки. Мензура инструмента по стандарту 25,5. Радиус накладки 305 мм. Ширина верхнего порожка 44,1 мм. Страна-производитель Австралия. говорить, звукохарактеристики данной гитары, а это Maiten S60, просто на высоте. Возможно, именно эти показатели и делают эту гитару одной из самых популярных, самых востребованных. Я бы даже сказал одной из самых продаваемых гитар, а возможно в ней есть что-то еще. Есть. Первая фишка, о которой я расскажу, это гриф. Как я уже сказал, он сделан из цельного куска. Что это значит? Обычно гриф состоит из нескольких кусков, а точнее из трех. Голова, туловище и пятка. И уже сама пятка крепится к корпусу. Такая конструкция достаточно прочна. Но в местах повышенной влажности могут случиться непредвиденные ситуации с гитарой. Иначе говоря, произойдет нестабильное поведение грифа. А когда он выполнен из одного куска, мало того, что он максимально стабилен и прочен, он также имеет и больше резонансов, что положительно сказывается на звук. Вторая фишка данной гитары — это угол наклона головки грифа. Он здесь практически минимален. А это, в свою очередь, дает меньший натяг, и давление на верхний порожек. Соответственно, гитара настраивается легко, ничего нигде не застревает. Благодаря вот такой схеме. Третья фишка этой гитары – это скалопированная система пружин. Такой подход в гитаростроении не только облегчает сам инструмент, он очень легкий, но и позволяет получить достаточно ровный, громкий, чистый звук, который идеально ложится как в сольное исполнение, так и в микс. Четвертая фишка этой гитары – это гриф. Он максимально тонкий и ложится в руку, как в летой. Отпускать его? Просто не хочется. Хочется постоянно играть на этом инструменте. Гриф реально кайфовый. Ну и последнее, пятая фишка этого инструмента. Это вот такой вот жесткий кейс, который поставляется в комплекте ко всем гитарам Мэйтон. Так что можно сказать, что данная фишка, фишка всех гитар -мейтон. Так что если вы гастролируете, или вам нужно просто сохранить гитару в целости и сохранности, чтобы она прямо не пострадала, и вы прям так ай я я как печетесь за нее, то вот этот кейс, то что вам нужно. Что конкретно я могу добавить от себя по поводу этой гитары что ж это не американский звук гитара не басит гитара не высит гитара не звучит слишком серединисто как-то она звучит по-своему чтобы это понять ее нужно прийти и послушать самому причем послушать не две секунды а поиграть ну с полчаса хотя бы с ней провести время наедине и только тогда вы поймете, как звучит эта гитара. Лично по своим ощущениям, эта гитара хорошо ложится в микс. Если мы возьмем, к примеру, американский инструмент, скажем, Тейлор, он звучит достаточно басисто. Эта гитара сольная, под нее можно петь одному человеку, то эта гитара способна звучать как для сольного исполнения. Да, она такая прорезная. Ой, хорошо прямо. И в то же время она идеально закладывается в микс. То есть вы можете играть просто аккомпанемент на этой гитаре. И она хорошо врежется в любой микс. А можете исполнять на ней соло. Ну, к примеру, да? И это все будет хорошо ложиться. Что по поводу колков? Идеальная механика. Хорошо вертится. Их можно реально крутить одним пальцем. Они настолько легко ходят. И при этом гитара не расстраивается. Я вчера перед съемкой этого видео настроил гитару. И... Она до сих пор держит строй. Вчера я на ней играл. Сегодня я на ней играл перед съемкой этого видео. но ну, вы увидите вставочки, которые мы сделали. Идеально. Хочу такие же колки. Где купить? Не знаю. Дайте 7, потому что у меня 7 струн. Но о ней как-нибудь другой раз расскажу. Вот. По поводу формы. Стандартный дредноут мне нравится. Нравится обрамление головки. Оно ну, достаточно красивое, сдержанное. Все, как я люблю. Все, как я люблю. Весь корпус. Вот, вот обратите внимание на этот рисунок. Он просто приковывает взгляды. Я такого нигде не видел, ни на одном ламинате точно такого мы не найдем. И в этом-то есть приколюха, что когда выпускаются инструменты из массива, они все по-своему уникальны. Везде есть свой рисунок какой-то. И фишка в том, что этот рисунок будет только у тебя. И больше никого его не будет. Вот это классно, это кайфово. Я не знаю, как передать вам эмоции на камеру. Я не знаю, как передать вам звук на камеру, это все не то. Это все не то. Да, я какими-то техническими соображениями поделюсь, поделюсь своим мнением касательно этого инструмента, но все-таки я настоятельно рекомендую прийти к нам в магазин рок н Rock'n'Roll, снять эту гитару с помощью продавца-консультанта, сесть на вот этот же стульчик, где я сижу, и поиграть в свое удовольствие. Причем даю вам рекомендацию. Никогда не слушайте массив вот так вот. Вы его просто не почувствуете. В общем, слушайте этот инструмент сами. Только так вы сделаете о нем полноценное мнение. Если я что-то не досказал об этой гитаре, и у вас есть чем дополнить, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Очень интересно почитать. Напишите, пожалуйста, какая у вас сейчас гитара, на чем сами играете. На что бы хотели вы все-таки видеть обзоры. На электрогитары, на звуковые карты, на ударные. У нас все это есть в магазине. Напишите. И мы обязательно подумаем, как вам помочь, как сделать то, что вы хотите увидеть. Не забывайте ставить лайки этому ролику, подписываться на наш канал. Здесь достаточно интересно, согласитесь. Ну и, конечно же, подписываться на нас в социальных сетях. Мы есть везде. Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте. И даже скоро будем в Одноклассниках. Так что ждем вас. С вами был магазин Rock'n'Roll. Ролик для вас подготовил я, Глеб. Увидимся в новых сюжетах. Пока. Мы закрыты? Закрыты. Конечно, закрыты. Давным-давно уже. Пианино а есть или нет? Пианино нет? есть. Все вопросы завтра. Я работаю. Хорошо. До сколько сколь вы работаете? До шести. Да, Почему пианино. двери не закрыты? <св> что, что вообще происходит? Почему двери не закрыты? <св> <св> Ладно, бывает.